Да, это возможно. Это может быть и железодефицит, может быть андрогенетическое выпадение волос, может быть следствие, когда сушат феном, они ломаются, да, то есть это надо понять. Вот поэтому всегда вот все-таки консультация врача важна, то есть мы общаемся, смотрим, какое состояние волос, что пациент делает, что он ест, вообще как бы что происходит. А причесок иногда часто так бывает, тугие резинки могут приводить к тому, что волос деформируется, механически повреждается. Но, скорее всего, это андрогенетическое поведение. замедление скорости роста при ней тоже бывает на войсках. А какие правильно резинки носить, чтобы не было негативного влияния на волосы? А, ну, а, главное, чтобы это было не тугое плетение, да, лучше мягкие резинки, а, нет, не резиновые, вот бывает прям вот так, резина-резина, да, без металлических а, вставок, а, чтобы она была ровная. Да, без каких-то э, дополнительных элементов, в которые волосы могут запутываться И когда вы делаете хвосты, чтобы эти волосы уже были сухие, чтобы они были высушены. Потому что волос э, влажный, который набрал влагу, он очень гибкий. Он может на самом деле и эластичный, растягиваться до э, третьей своей длины. То есть, поэтому он может более легко деформироваться, когда вы полувлажные волосы в какой-то там заплетаете в тугой какую-то прическу или резинку какой то сдавливаете. Поэтому не рекомендуется, опять-таки, ложиться на ночь спать с мокрыми волосами, потому что, когда вы спите, вы обычно на одной какой-то стороне волос находится, да, там, и может, опять-таки, повреждаться из-за того, что начинают волосы между трение между волосами идет, а они при этом еще, скажем так, достаточно, опять-таки, гибкие. И поврежд... ну, вот такая вот у них тенденция вот выше к повреждению, когда они влажные. А, то есть, э, вот лучше на ночь, когда заплетают косичку и пытаются вот так высушить, это плохо, да? Да, надо сначала высушить, если хотите заплести, потом заплести. Но это опять-таки не с гулькой, как у меня тоже многие пациентки, они спят и с гулькой, что так удобнее. Это может приводить к тракционной лопеции и выпадению от натяжения. То есть да, прикорневые зоны натягиваются, да, потому что вот это попытки собрать волосы потуже, чтобы они не мешали, они, к сожалению, на длительное, там, на 6-8 часов, конечно, такую длительность, они могут привести к тому, что ухудшается кровоснабжение, в том числе волосного фолликула. И идет потеря волос, такая уже из-за натяжения бывает такое, что когда долго носишь хвост или там собранные волосы, потом распускаешь, аж болит. Это из-за этого, да, что кровоснабжение? Да, это э, и из-за этого, в том числе. Плюс, если вот засаливать в кожу головы, да, если голова уже там на второй день после мытья, кожное сало, оно само по себе достаточно может становиться более густым и тоже, так скажем, сдавливает фолликул, э, там, мышцы, поднимающие волос, ну, то есть нервные окончания, то есть вот больше за счет такого механизма. Ну это да, скороснабжение, конечно. А нормально, если вот у человека волосы склонны к жирности, мыть каждый день волосы, это нормально, да, в таком случае? Да, это нормально, но если волосы длинные, то стоит обязательно уход проводить, это после каждого мытья кондиционер, да, и на кончике может быть какие-то несмываемые средства для того, чтобы не пересушить. Длинные это вот, вот у меня, например... У вас длинные. Да, длинные, да, да, конечно, да. Но у вас а -а -а. хорошее качество, волосы блестят по всей длине. Но у меня все равно, мне приходится каждый день мыть голову. Это, я считаю, это проблемы свои. Но а, выбирайте шампуни тогда для жирных волос, потому что, но только главное, чтобы они не попадали, ими не промывается стержень. Такие Нет. я уже только не пробовала. Ну, маски-пилинги, то есть очищение, да, теплой водой, не горячей. Тем, у кого жирная кожа головы, не, нельзя проводить активные массажи головы, это будет усиливать сальность. Не наносить а, горчицы разогревающие различные, да, соль, там вот всякие какие-то, наносить перцы, вот это нежелательно, это будет стимулировать сальность.